пистолетами, запасными обоймами. Дорого же я им дамся. Но... Но, но... Я ждал услышать крики команд какого-нибудь нападения. Очевидно, их мало, они не решились. Радиосвязи с лондонской централью. Шеловеческий лесной массив находится в 140 километрах к западу от места первого выхода рации.